Слушай, Панки такой красавчик! Да я вижу, он тебе тоже нравится! Ага! А можно я возле тебя присяду? Конечно! Присаживайся! Цветочек! Ты такая красивая! Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик! Ну что ж, детки, поехали! Слушай, ну как-то Ну что, идем, единорожка. Пошли. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Приветик, девочки. Вы что, в школу идете? Ага. Ух ты, класс. Мы вас подвезем. А, -а, -а Панки. А кто тебе больше нравится? А? Матичка! Ну, тише там. Тише. Да-да, Панки, скажи нам. Очень интересно. Так, ну, тише, тише. Кыш отсюда. Все вместе. Я в школу из-за вас опаздываю. Кыш, кыш, кыш. Вот и на этот Панки. Ага, ничего. Мы ему дома устроим. Девочки, ну так же нельзя! Так, мальчик, не взяли нас. Угу. Ой, и как с ними бороться? Вот вредины! А, вот и к цветочку пойду. Приветик, девочки! О, учительницы еще нету, круто! Слушай, Дедорожка, а что ты делаешь сегодня вечером? Ну, я еще не знаю. А что? Айдем вместе на мороженое? Или на пиццу сходим? Или просто даже прогуляемся? А давай! Слушай, Панки, такой красавчик! Вот единорожке повезло, правда? Ага, очень повезло! Слушай, подруга, да я вижу, он тебе тоже нравится! Ну да, нравится, он очень милый, но ему нравится единорожка, а мы с ней дружим! Ну да, ну да! Слушай, я новость слышала! Сегодня к нам придут двое новые. фоточки и видео! Что, правда? Сегодня обязательно зайду и подпишусь! Ребята, а вы уже подписались на наш инстаграм! Ссылочку вы можете найти внизу в описании под этим видео! Так, ребята, присаживайтесь за свои парты и мы начинаем наш урок химии! Ой, опять это химия! Тук-тук-тук! Давайте познакомимся поскорее с нашими новыми ученицами посмотрим нам еще видите не хватает двух учениц как вы думаете кто здесь спрятался давайте поскорее это узнаем и наш первый слой а под ним подсказка ну что ж а теперь посмотрим нашу подсказку а -а -а, смотрите это поцелованное солнцем или расцелованное солнцем. В общем, здесь солнышко и такие пухленькие розовенькие губки. Интересно, у меня будет повторка или новая куколка? Ведь это у меня будет акваклуб. Открываем наш второй слой. И здесь сразу спрятались наклеечки. Ой, смотрите, здесь ярко-розовый шар. А что же у нас под третьим слоем? А, смотрите, здесь тоже сразу же спряталась тату. Вот с такой малиновой ракушкой. Открываем. Сейчас посмотрим, кто здесь спрятался внутри. Это все убираем. Мне не хватает еще с этого клуба две куколки. Но одна находится в первой волне, а еще одна во второй волне. Поехали искать. И открываем вот эту ячейку. И здесь спрятался. А, -а, -а это хвостик. Ха -ха, смотрите, это хвостик, хвостик, хвостик. Ну что ж, давайте откроем остальные ячейки. И следующее. Выходи. Это ее одежда. Вот такой вот купальничек. Очень милый, нежный. Открываем дальше. Конечно же, это бирюзовая бутылочка с сиреневой крышечкой. И последняя ячейка вместе с ленточкой. Доставайся. Ой, <смех> убегает. Ух ты, какой прыгучий пакетик. Конечно же, это вот такие штучки на куколке ручки. <смех> Как-то даже в стихах получилось. И один, два, три, гау! О, смотрите, здесь конфетти желто-розовые. А теперь откроем саму куколку. Вот она, наша красотка. Это Акваледи. Мне очень нравится ее прическа. Она очень классная, вот с такими завитками, да еще и розового цвета. Такого нежного принежного. И бирюзовые и яркие глазки. Давайте ее оденем. Вот самая настоящая русалочка. Ну что ж, пока она будет со всеми знакомиться, мы откроем второй шар. Давайте эта куколка присядет возле нашей Дон. Ведь она так хотела, чтобы возле нее кто-то сидел. Ну что ж, а теперь давайте откроем второй шар. Это будет компания для цветочек. Посмотрим на нашу подсказку. Ой, смотрите, это куколка из рок-клуба. А, вот это да, цветочек у тебя будет подружка из рок-клуба. Ну что ж, давайте откроем второй слой. Ага, смотрите! Это же золотой шар! Вау, ребята! А вот это подружка для цветочек! Вы понимаете, что это сейчас происходит? Ага, это рок-клуб! И это золотой шар! А кто нам попадается в золотом шаре из рок-клуба? Конечно же! Быстренько пишите в комментариях, кто же, так кто, кто, кто! Цветочек, вот это, да, вот это у тебя будет компания за портой! Ага, вклад! Это наши наклеечки. Я думаю, что цветочку точно так же не терпится, как и мне. Открываем наш третий слой. Цветочек, что я могу сказать? Это судьба! Это просто судьба! Конечно же, здесь мой любимый микрофон с нотками! Открываем! Теперь быстренько это убираем! Это убираем! И приступаем! А давайте это откроем! Наша первая ячейка! Ну, доставайся! Нет, ну это как зло. Да, ребят. А, смотрите, да, да, это второй Панки. Вот наша пара для цветочка! У ура! У нас никто не останется без пары. Ребята, вы столько пишите в комментариях, кому-то больше нравится единорожка, кому-то больше нравится цветочек. Если честно, мне самой трудно, как-то выбрать. Кому же достанется Панки? А тут и у одной девочки и у второй девочки будет Панки! Открываем нашу вторую ячейку! И здесь одежда! А, она точно такая же, как и у предыдущего! Это футболочка, шортики и рубашечка! Переходим дальше! Открываем! И это вот такая вот бутылочка! Квадратненькая, черного цвета, с кошечкой! И с белой крышечкой! Очень интересная! Такая пацанячая! И, конечно же, еще один слой! Вместе с нашей ленточкой! Открываем! И здесь обувь! Вот такие черные кроссовочки! А теперь... Один, два, три, четыре, пять! И здесь наши голубенькие конфетти! Ну что ж, девочки, вы готовы? Ага, смотрите! Сегодня все летит к цветочку! Открываю. Не хочет! Вот он! Третий мальчик в нашей семье! Два больших и один маленький! Давайте поскорее этого мальчишку оденем! У меня в этом видео одни сплошные повторки! Эту повторку я очень ждала, если честно! Обуваем его! И, конечно же, его рокерские браслеты! А вот и наш мальчишка готов! а ага, какой он классный! Вот это да! Ничего себе цветочек я! Ну что ж, давайте еще проверим, меняет ли цвет Акваледи и Панки. Итак, девочки, вперед! Посмотрим, меняет ли эта куколка цвет. В холодной воде не меняет. А Панки... И он в холодной не меняет. Давайте попробуем еще теплую. Потому что прошлой Панки меня менял цвет только в теплой воде. Но сперва Леди... Нет, Она цвет не меняет. Ну что ж, панки, теперь твоя очередь. Да, он, как и предыдущий, меняет цвет в теплой воде. Смотрите, как он прикольный. Давайте возьмем еще вот этого. Ой, девочки, как их различать, я не знаю. Euh вот они, одинаковые. Та-дам! Два близнеца, одинаковых с лица. Проверим еще, что наша куколка умеет делать. Она плюется. А теперь проверим, что делают наши мальчишки. Один. И второй. Ха, они такие прикольные, с розовыми волосами. И... Они вписывают, что один, что второй. Привет. Приветик. А можно я возле тебя присяду? Конечно. Присаживайся. Меня Панк зовут. А тебя? А меня Цветочек. Цветочек. Ты такая красивая. Ну что ж, ребята, познакомились, А теперь продолжаем наш урок химии. Друзья, если вы хотите увидеть, что же будет дальше, тогда не забудьте подписаться.